Всем привет! С вами снова я, Тилька. И знаете, я прям очень рада то, что до конца зимы осталось совсем чуть-чуть, и скоро наступит моя любимая пора, время года, это весна, а потом лето, а еще очень скоро 14 февраля, и поэтому в честь этого события я решила рассказать вам и показать вам скетчи на тему, что скрывают парни, потому что в моем видео, где я рассказывала вам, что скрывают девушки от парней, вы очень сильно просили узнать о том, что же скрывают все-таки парни от девушек, поэтому поддержите меня лайком, поставьте его прямо сейчас, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а я начинаю! Все мы с вами немножечко ревнивые, так что в этом нет ничего такого страшного. Это вполне естественно, но тем не менее. Мы с вами, девочки, любим покопаться в телефоне наших мальчиков, если они вдруг ушли куда-то. Поэтому неудивительно, что если парень общается с какой-то девушкой кроме вас, то он будет это очень тщательно скрывать. Пойду шику сделаю. Тебя сделать? Да, давай. Тебе с сахаром? Без. Так, Игорь Сисадмин, ну, видимо, какой-то компьютерный мастер. Валера Булки, наверное, выпечка. Дима Отсос, э, что-то связанное с водой, но зато ни одной тёлки нет. Молодец. Это глупо отрицать, но как бы то ни было, ваш парень всегда будет поглядывать на других девушек. И он не будет вам об этом, конечно же, говорить, но тем не менее, поглядывать он на них точно будет. Так, это куда это ты пялишься? Никуда. Да, конечно, никуда. Я вам вижу, вон ту симпатичную тёлочку, на нее и смотришь. Небось бы меня не было, ты бы с ней познакомился, телефончик бы стрелял, в кино пригласил, а я уже там и не нужна буду. Мы вообще-то твою маму ждем. Кстати, по-моему, это она и есть. Денис утверждает то, что он этого не делал. Но я думаю, что каждому из нас, что мальчикам, что девочкам, знакомая ситуация, когда ты, ну, очень сильно хочешь в туалет, и у тебя просто не остается другого выбора, как сделать что-то очень странное, неловкое и иногда не совсем приятное. Денис, а что за желтые пятна в раковине? А ну иди сюда! Это что такое? Да, это я масло вчера вылила в раковину. Масло. А в туалет нельзя было вылить? Да мне как-то лень было, вот я в раковину и вылил. Ну-ка признавайтесь, кто из вас чистит куки и историю браузера? Я пару раз чистила в своей молодости. Если ты тоже, то с тебя лайк. И если ты не стесняешься, можешь написать Почему ты чистил историю браузера? Так что сейчас речь пойдет именно об этом. А ты что там делаешь? Да мы вчера с тобой фильм такой интересный смотрели. Я вот хочу его найти в истории браузера. История браузера... Я все равно его менять хотел Думал, когда, если не сейчас Согласитесь, но в нашей жизни мы привыкли к такой фразе, что мальчики не плачут Но это далеко не так Я люблю тебя, Карлос А я люблю тебя, Холмита Ты это. что, плачешь? Я нет, У глаз просто попал Я же вижу, что ты плачешь Да потерей просто глаза, пойду окно открою Ваш парень никогда не признается, сколько у него было. А вот что узнаете, когда посмотрите следующий скетч. Слушай, а сколько у тебя до меня было девушек? Да нисколько не было. Да ладно, скажи, я не обижусь. Ну три было. Три? Так мало? Ну, если считать выпускной, четыре. Слушай, а покажи что-нибудь фотку. Да зачем? Да так просто, интересно. Ну да. Ой, симпатичная Ну да Что? А я, значит, уродина, да? Two hours later. Вот такая к ней, раз, она такая симпатичная хм. Ну чего ты начинаешь? Я всего лишь не так выразился Иногда, когда я просыпаюсь по утрам, я не понимаю, почему Денис вдруг не выспался Вроде бы мы легли вместе, а он какой-то не выспавшийся И иногда мне кажется, что по ночам, пока я сплю, он делает это Блин, опять это твоя бабская хрень. Может, что-то нормально посмотрим? Ну, мы все нормально уже посмотрели. Ладно, давай это свой. Ривердейл. Two hours later. Слушай, может, приспать после? А то я не супала. Да спи. Спи. Я, конечно, не из тех девушек, которые запрещают своему парню играть, потому что я сама люблю поиграть, но в наше время, к сожалению, есть такие еще дамочки, которые почему-то не любят игры и считают, что это для детей. Поэтому некоторым парням, к сожалению, приходится скрывать свою любовь к играм. Жалко? прошел твой день? Да так, день как день. Ничего интересного. Почему приставка включена? Ты опять что ли играл в свою фу, пока меня не было? Мы же договорились. Тебе уже 27 лет. Никаких компьютерных игр. Да это не я. Руки. Хочу. Так, почему они пахнут геймпадом? Да это правда не я. Друзья приходили, играли я рядом сидел. Ну ладно. Но если я узнаю, то я тебя убью. Есть такая категория парней, которые хотят и желают выглядеть очень мужественно. И им совершенно не нравится, когда ты с ними сюсюкаешься. Заюш, а достань мне, пожалуйста, вот эту бутылку с этой полки, а? Да какой я тебе, Заюша? Я взрослый мужчина, давай в следующий раз без этого. Котик, а открой мне, пожалуйста, огурчики. Ну какой нахрен я тебе котик? У котика усы. А у меня вот, борода. Все, медвежонок, я ушла. Буду поздно. Давай, пока. Да блин, я просил меня больше так не называть. Медвежонок. Как мило! Я, конечно, не мальчик, поэтому снимать это видео мне было немножечко сложновато, потому что я все-таки не знаю всех тонкостей, секретов мальчиков, но я взяла те, которыми со мной любезно поделился Денис, и часть я взяла из интернета. Так что пишите обязательно в комментариях, понравилось ли вам это видео, похожи ли секреты мальчиков на те, которые знаете ли вы, или если вы мальчик, то есть ли у вас такие секреты, и какие есть у вас секреты. В общем, да, это все очень запутано, но я Надеюсь, что вам этот ролик понравился. Обязательно поддержите меня лайком, вам просто мне приятно. Подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами очень скоро. И хорошего вам дня, святого Валентина, чтобы у вас было очень много Валентинок в этот день.